Жизнь вокруг нас стремительно изменяется. На смену привычному, устойчивому миру пришел мир сложный и неоднозначный. Неопределенность и непредсказуемость — главные тренды сегодняшнего дня. 90% информации в мире появились за последние два года. Стоимость хранения одного гигабайта информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз. Только тот, кто начал готовиться к глобальным изменениям задачи ранее, сумел влиться в несущейся сумасшедшей скоростью поток современной жизни, найти правильный алгоритм действий в мире, живущим по новым правилам. Нефтяная отрасль за последние десятилетия столкнулась с огромным количеством новых вызовов. Научно-технический центр Газпром нефти объединяет классические и новаторские подходы. Команда экспертов НТЦ работает в различных направлениях, которые сегодня формируют формат будущего нефтяной отрасли. Эта команда – наш билет в будущее. Все проекты в нашей компании связаны с неопределенностью биологической, технологической, информационной. А на сегодняшний день в НТЦ есть команда, которая способна решать эти задачи. У нас есть инструменты, у нас есть методики, у нас есть все, что нужно для решения этих задач. До 2008 года годовые объемы сейсморазведки выполнялись на 25-70%, а с 2009 стабильно выполняется на 100%. Внедрение горизонтальной скважины с многостадийным разрывом пласта стало одним из важных технологических прорывов за последние несколько лет в компании «Газпромнефть». За 8 лет развития направления бассейного моделирования мультидисциплинарной команды специалистов НТЦ было выполнено порядка 20 проектов различной степени сложности и тематики, в том числе по оценке перспектив нефтегазоносности регионов со сложным тектоническим строением и оценке нетрадиционных ресурсов углеводородов. На сегодня компания все чаще сталкивается с вопросом эффективного увлечения трудноизвлекаемых запасов. Наш опыт последних лет показал, что выполнение интегрированных проектов позволяет найти оптимальные решения для... Объектов практически любой сложности. самые яркие примеры тому новый порт и миссаяха. Технологии рентабельной разработки сланцевых запасов уже называют главной инновацией 21 века. И наша миссия в этом отражена в идее национального проекта компании нефть – открыть доступ к этим запасам за счет внедрения инновационных технологий и современных материалов. Мы формируем в нашей компании целую цифровую экосистему, которая охватывает все вопросы от геологии и добычи до распространения знаний внутри компании. При разработке месторождений мы чаще всего оперируем принципом оценки ценностей информации. Этот принцип позволяет дать Понимание того, как поступление тех или иных геологических данных влияет на эффективность проекта в целом. Целью Science является применение новых методов и достижений фундаментальной науки и кибернетики для проектирования и моделирования процессов разработки. Мы научились применять стремостной инженеринг при концептуальном проектировании разработки обустройства месторождений. За счет этого мы понимаем, как те или иные технические решения сказываются на экономике проекта. Теперь мы можем находить оптимальный сценарий развития для активов нашей компании.